Вот кот рыжий. А вот кролик сидит. Привет, котейка, привет. Привет, рыжий котейка, привет. Привет. Привет. Извини, извини. Хороший кот. Ай, хороший кот, привет кролик, привет, опа, опа, опа, ух ты, Привет, коть, коть, привет. Привет, хороший кот. Рыжий. Привет. Привет, ласковый кот. Ой, какие у кроличка ушки красивые. Какие ушки красивые. Какие у кроличка ушки красивые. А? Нет, боится. нет, не боится.